The highest What are you seeing? This Аюп да, да. Саванович, минутку удлите нам. Буквально вопрос, как себя чувствуете? Ух, какие, какие эмоции? эмоции Здоровья. Все нормально. Аюп Саванович, планируете вернуться к правозащитной деятельности? Я ему могу делать. Я пицу сегодняшний день на работу. Вы сможете оставаться в Чечне, что будет мемориал ну, в Чечневом больше не будет работать, пока, в любом случае. Ну, работа, ну, позволит. А дальнейшие планы ближайшие? Пока у меня дома работы много, надо обустраивать. Мне нужно дома, чтобы Мне немного достраивать. После этого посмотрим дальше. Как настроение? Настроение нормально, все отлично, слава богу. Телекомпания Артсеверия, сказал пожалуйста, вы будете заниматься своей правозащитной работой Я пришел занимался и занимаюсь здесь, да? здорово, здорово, здорово, здорово. Всем спасибо, Всем кто пришел сегодня для меня. Вот ты подаришь Адемия арестов, Но ну мы садимся, мы на лавочке, а у вас же эти самые